Привет ютубчане! Сегодня я получил такую посылочку с новой почты. Сейчас вскроем, посмотрим. Довольно оперативно и быстро было доставлено. замотано доставлено все в целости и сохранности заказывал вот такую фэшечку санд диск 32 ибота на розетке никаких дефектов повреждений не обнаружено Вот, собственно, товарный чек и гарантийный талон. Что приобретено, это в розетке было, в интернет-магазине. Спасибо за оперативность, доставку. В предыдущем видео я рассказывал о вскрытии видеокамеры, которую я приобрел тоже розетки вместе с виде камеры вот такая карточка акционная претензий тоже никаких нету но решил приобрести еще вот такую карточку класс 10 80 мегабит за секунду считывания по месту разреза для раскрытия теперь можем достать карточку сделано в китае открыть здесь уголочки все подписано снимается защитная пленка целая, невредимая карточка спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал